Все у него срывка, до стычка, насадит парнишки по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику. Не гош этот, глаз у него не способный, рука не несет, толку не выйдет. Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича. Не гош, так не гош, другого дадим и нарядит другого парнишку. Ребятишки прослышали про эту науку? С позаранку ревут, как бы к пищу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного детенка на зряшную муку отдавать. Выгораживать стали своих-то кто как мог. И то сказать, нездоровое это мастерство с малахидом-то, а трава чистая. Вот и оберегаются люди».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 На заводскую работу, либо в гору, все ж таки не отдали. Шибко-жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаске. И тут Данилка не вовсе Гош пришелся. Парнишечка ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а корова-то вот где...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 а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает. А листок широконький, по краям зубчики вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-призеленая. Ровно ее сейчас выкрасили. А букашка-то и ползет.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 Котом свою под голову, по нитком закрылся, поежился маленько. Лишь холодно в избе-то было по осеннему времени. Все ж таки в скорости уснул. Копич тоже лег, а уснуть не может. Все у него разговор о малахитовом узоре из головы не идет. Ворочился, ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку. Давай эту малахитовую досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую прибавит поле, убавит...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 «Есться в лесу-то, да еще к митрофанам не зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла, да молока в ту и сочек плеснула. Понял? На другой день опять говорит: Поймайка, ты мне щегленка поголосистее, да чечетку побайчее. Гляди, чтоб к вечеру были. Понял? Когда Данилушка поймал и принес, Прокопич говорит, ладно, да не вовсе. Лови других. Так и пошло. На каждый день Прокопич Данилушки работу дает. А все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить. Пособей, жди. Ну, а какая подмога? Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом, пешком идет. Промнется так-то, поезд дома, да и спит покрепче. Шубу ему Прокопич справил.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 Да зауха и повел к прокопичу.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 «Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить, али как и Прокопьича, на оброк отпустить?» Работал Данилушка вовсе не тихо, а на дива ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич подойдет да и говорит «Не в силу это, на такую работу полмесяца надо, учится ведь парень». Поторопится, только камень без пользы изведет. Но приказчик поспорит, сколько одней, глядишь, прибавит. Данилушка и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самой малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопич ему в этом тоже сноравлял. Когда и сам наладится приказчиковые уроки за Данилушку делать. Только Данилушка этого не допускал.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 Пошел к приказчику, да разве он скажет, закричал только, ⁇ Нет твое дело ⁇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 какой надо, такой и дам. Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано, чужое охаять а мудрости немного надо, А свое придумать не одну ночку сбоку на бок повертишься. Вот Данилушка сидит над этой чашей по чертежу А сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, Какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый,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 Вот с чашкой управлюсь, надоела мне она, того и, глядим молотком стукну, а он проженить Уговорились мы с Катей, подождет она меня. Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя, невеста-то, с родителями пришла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 Горячиться стал, выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не разговаривал. Камень, камень, камень и есть. есть. Что, что с ним сделаешь? Наше, Наше дело, дело такое, точить да, точить да резать. резать. Только был тут старичок один. Он еще Прокопича и тех других-то мастеров учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветки стариченышка.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 Тут же она была, недалеко от гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали. Вот на другой день и пошел туда Данилушка. Горка хоть и небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезана. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно. Лучше некуда.